Всем привет! Сегодня мы будем готовить любимейший всеми, наверное, кто любит шоколад. Такой Десерт фондан. Дело в том, что у нас у Леши с некоторых пор появилось желание, что такое всегда есть шоколадное. Я приготовила, ему очень понравилось. Он предложил поделиться с вами. Те, кто в инстаграме за нами следит, они видели. Так, значит, начнем. Все делаем очень быстро. Здесь у меня 45 грамм темного шоколада и 40 грамм сливочного масла. Ставим на водяную баню. Здесь у меня одно яйцо, 20-25 грамм сахара, мы все это должны перемешать до полного растворения сахара. Сахар растворился, шоколад растопился. Смотрите, чтобы он не был горячим. Если он, ну, горячий, остудите. Выливаем в яйца. Добавляем щедрую щепотку соли, ну где-то, наверное, пол чайной ложки. Вы знаете, я готовлю это две порции. Вот для вот таких керамических формочек можете использовать силиконовые. А вообще это половина рецепта, то есть на две порции. Так, это все перемешиваем. Теперь нужно сюда, по желанию, добавить ликер. Я добавляла ликер Белис. Вот и кто вот живет в Португалии, ну, за границей, в магазине Aldi мы купили вот такой ликер. И на мой вкус, я не очень, конечно, в этом разбираюсь, но я не отличаю. Бейлис это или просто карамельный этот ликер. 30 грамм ликера. Взболтаем. Давно стоит. И 30 грамм. Это по желанию. Ну, такой-то, знаете, вот вкус такой богатый, неописуемый. Так, перемешиваем и добавляем сюда 25 грамм муки. Перемешиваем и тесто готово. Хорошо перемешивайте, чтобы не было комочков, чтобы не было непромешанного. Все-все-все тщательно-тщательно. И вы знаете, чем хорош этот м -м, десерт? Вы можете вот сделать тесто, накрыть пленочкой оставить, убрать в холодильник. Если вот, допустим, к приходу гостей у вас там еще намечается какая-то еда и только потом десерт, вы потом достаете слегка, там, ну, тоже вот так вот поставите на кастрюльку с горячей водой, слегка разогрейте, чтобы легче было выливать и можете прямо вот к приходу гостей уже достать это тесто. То есть оно может в холодильнике какое-то время находиться. Ну, все, дальше идем. Готовим формочки. Я смазываю свои керамические формы сливочным маслом. И сейчас присыплю щедро, присыплю хорошим, качественным какао. Вот так. Если вы уверены в своих там силиконовых формах, у меня просто таких маленьких силиконовых нет. Вот, Но вот так вот, 100%, что у вас ничего не прилипнет. Остатки Можете убрать. В общем, вот так. И теперь мы тесто разделим на две части. Здесь тесто примерно 200 грамм. Вот так получилось. И ставим разогретую до 180 градусов духовку примерно на 10-15 минут. У меня ушло 13 минут в прошлый раз. Ставим. Вот прошло, у меня ушло на это 15 минут. Смотрите, края запеклись, а серединка такая, ну, дышащая. И теперь это нужно перевернуть на тарелочку. Накрываем тарелкой и переворачиваем. Секунду. Вот такое чудо получается. Внимательно. Вилочкой теперь накалить. Вы можете украсить там еще каким-нибудь там дополнительным кремом, еще что-то. Но мы вот сейчас будем... Пить кофе вот с такой красотой. Nice. Вот видите, все запеклось, а внутри влажный шоколад. Пахнет божественно. Девочки, мальчики, приготовьте. Это очень вкусно. Всем приятных выходных. Пока!